Здорово, чуваки! Это обзор от MOV.ORG, и я, Трэш. Сегодня вы увидите Туалетный портал Кубические танки Стимпанковские гонки Балансирующую аркаду И настоящую РПГ Поехали! Что же такое Porta Pilots? Это игра про путешествия в телепортационной будке. Но не в какой-то там телефонной, как в Докторе Кто, а в туалетной. Испачканный фекалиями птицы из будущего, черный паренек по имени Тейлор решает зайти в биотуалет для чистки. Но неожиданно узнает, что это машина времени под управлением таких же двух подростков. Вместе с новыми друзьями ты поможешь братьям Райт изобрести свой первый самолет. Наполнишься электрифицированной мудростью Эдисона и Тесла. И даже решишь головоломки с основами физики для Клеопатры Каждый уровень это поиск предметов с забавными квестами и увлекательными головоломками Это кстати первый эпизод грядущих приключений Так что стоит ожидать новых путешествий во временном толчке Любишь одиночную компанию с крутым сюжетом и неожиданными поворотами? Тогда Warboxes это именно то, что тебе не нужно Ведь это мультиплеерное сражение на танках Развел я тебя. Тут все строится по принципу старых добрых танчиков. У каждого есть своя база и свои товарищи, вместе с которыми, как ты понял, тебе нужно истребить вражескую базу и вражеских товарищей. Тут дофигища кубических карт с полностью разрушаемыми локациями. А глянь, какое разнообразие танков и оружия, кругом бонусы, улучшения и овечки, которых можно давить. Короче, здесь и есть все, чтобы здорово оттянуться с друзьями. Тебя настигла уныние? Хочется немного гонок, экшена и рок-н-ролла? Тогда Стимпанк Рейсинг, это именно то, что тебе нужно! Дикие стимпанковские гонки с захватывающим сюжетом и угарным геймплеем! С каждым уровнем тебя будут ждать новые герои с еще более диким транспортным средством, каждый из которых можно улучшать более 20 раз! Впереди 8 опасных локаций, ведь кругом ловушки, вращающиеся шестеренки, гигантские молотки и пилы, как будто вражеского огня мало! Но и ты не брезгуй, выбирай супероружие и жарь ублюдков прямо во время езды. Ведь к финишу можно прийти не только первым, но и единственным это шикарная аркада, в которой тебе предстоит балансировать с ркачом на одноколесном велосипеде с различными рода препятствиями. В игре невероятно минималистический геймплей, доступный даже бабам. Жми на экран, чтобы двигаться вперед, и отпусти, чтобы передвигаться назад. Все ясно. Тебя ждет 25 творческих уровней с невероятно сложными препятствиями, бросающими вызов твоей реакции и мышлению. Ах, ну и нервам. а приятное музыкальное сопровождение и шикарные усы, как у меня меня не ставит тебя равнодушным. Кстати, ставь лайк, моему сам будет приятно. Аралон — это великолепный подарок для тех, кто затасковался по серьезным РПГ. Огромный открытый мир, полный приключений, ждет тебя. Выполняй квесты, вроде пойди принеси. Проходи сюжетную кампанию, вроде спаси мир. Путешествуй и исследуй подземелья, полной опасностей и врагов. Здесь можно все от грабежа и прокачки до собирания ягод и рыболовли. Да тут даже на драконах можно летать, а не убивать их, как в Скайриме, что крайне тупо. Ведь прирученный дракон это отличное транспортное средство. И могущественное оружие. Короче, если ты любишь встречать игровые закаты и рассветы, бить всех, кто попадется на пути, прокачиваться и у тебя нет личной жизни, то Аролон это именно то, что тебе так необходимо. А на сегодня это все. Подписывайся, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай поставить лайчик под видео. А по этим ссылкам смотри наши предыдущие обзоры. Это был обзор от mob.org и я Трэш. Увидимся!